Здравствуйте, с вами магазин инструмент центр сегодня у нас в обзоре паяльник импульсный с набором аксессуаров паяльник фирмы Sigma код товара 274 2061 поставляется паяльник в пластиковом кейсе с набором аксессуаров и что у нас указывает производитель на самой упаковке паяльник 200 Вт, работает от сети 220-240 вольт 50 герц гарантия 6 месяцев на паяльник Предназначается он для пайки радиоэлементов и для проведения монтажных работ в соловьяно припоем. Также он может применяться для выжигания. Насадка для выжигания есть в самом комплекте идет. Преимущество пластика высокого качества. Сверхбыстрый нагрев, оборудованная подсветкой, быстрая смена насадок, эргономичная прорезинная рукоятка, кнопка включения на корпусе. Так, откроем паяльник. Вот такой вот кейс пластиковый. По габаритам кейса ширина 26 сантиметров, длина 21 сантиметр и высота кейса 5 сантиметров составляет. Запирание на пластиковые В комплекте идет гарантия. Гарантийный талон и с небольшой инструкцией по эксплуатации. Вот сама инструкция по паяльнику. Далее Комплектация. Три насадки для пайки и одна насадка для обжигания. Вот Также в наборе есть канифоль. И О, так Паяльник. Вес паяльника составляет 564 грамма. То есть корпус без люфтов. То есть, хорошо все скреплено. Имеет лет подсветку кнопка выключения и две прорезиненные накладки на рукоятке. Насадки меняются очень легко. Вот, откручиваете. Насадку вы, вы, вытягиваете и вставляете нужную. Также сюда вставляете и прикручиваете ее в паяльник. Длина шнура питания составляет полтора метра. Очень популярная модель, поэтому мы решили сделать вам видеообзор, показать, как он выглядит, и показать комплектации. Включать мы его, конечно, в работе не будем смотреть. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки. До свидания.